Давайте погрузимся в их историю. Представьте, 2016 год, октябрь. Промозглое серое небо, легкий моросящий дождь. Санкт-Петербург. И милая, образованная, со вкусом одетая девушка гуляет по музею современного искусства. И среди множества инсталляций ей немножко некомфортно. Ей немножко грустно. Вообще погода полностью транслирует ее душевное состояние. Она любит искусство, а он мемы.